Может, тебе придется выпить. Не, я пока не буду. Ты жена, блин, давай, ся, он санит, и... что у меня санет. Да бей-бок, сейчас я вну. Сейчас а я выпишу вместе с санитом. Парни, петь пока. чего у тебя есть? Ты делаешь я, я тоже пока это в нехуд было сочетать все с половиной трубки. Кому, наверное, все отвечаю? Ну, не, я запиваю. Ну, нет, слушай, можно, блин? У тебя есть. Вот это смухаешь? Не Че, парни, давай с... Хочешь, бери себе. А в чем подвох? А, не в чем. Парни, э -э ремешок похож на таракана. Давай, иди. Я пока пропустил. Ну, Антон, да. а что я... плохого? На руке будешь носить? на сказку таракана? Да? Не, бери, пожалуйста, мои Сейчас съем мои Я взял себе, вот допустим, отличный. Я себе взял, Ну не просто. Если на машине сколько получается? Секунд 10, а. То есть я вниз спустился? Ну, то есть от платформы ну, вот. рядом получается от, от самой. Платформа, если именно железнодорожная, она останавливается. Пеш, пешком, если вот э, на электричке приедет. Ну, 5, вот, ну не... как у меня. 5... Ну у меня, помнишь, на электричке мы ездили. Да, 5-6 ну, минут мне до, и до, и до и своей дачи и от платформы. То есть не платформа... Короче, Да, тебе даже, даже не пешком можно на это... две минуты доехать. да, да, да. Просто до, дошел до, до Хомяков, блять, там доехал, блять, минут, ну, ну, сколько? Ну, вот. да, да, да, да, ну да, да, да, да, да, да, да, да,